Клэрфский пистолет, видишь он ПУК ПУК ПУК ПУК ПУК ПУК Сила просто Пах Пах Пах Пах Пах Пах Невидимость враг Он вроде бы как бы невидимый, да, но я его вижу Resident Evil Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий И мы продолжаем проходить Resident Evil Code Veronica Gun Survival 2 Продолжаем проходить этот трэш Вот, только уже... За Стива. Так, и аркады. Evil. Погнали. Посмотрим, что э, Стив нам преподнесет. У него есть два крутых люгера. По идее, должно быть. Сейчас ну, проверим. Сейчас посмотрим. Ладно, просто ладно, просто ладно. Окей. Так, побег тюрьма. Наверное, здесь будет все то же самое, что и за Клэр только застило. Логично-логично. Короче, ключик надо забрать. Вы не похожи на чудовище. Да вы же их ищете. Окей. Вот они, два, два крутых люгера, погнали. Теперь уже Клэр стоит просто на месте и смотрит. Что, что же будет делать Стив? Как он будет справляться со своими двумя люгерами? А? А? А? О, две УЗИшки. Хорошо, ладно, сэкономим. Две УЗИшки сэкономим. 50% уже. Есть в следующую дверь. Окей. А, Пистолеты перелюберы, по-моему, не надо перезаряжать, да? Я, я, я, я так понимаю. Не, ну долбит-то ненормально. Получше, чем а, пистолет, короче, э клэ клэ Клэровский пистолет. Это, видишь, он пук пук пук пук пук просто а... у этого у Стива просто пах-пах-пах-пах-пах-пах донди-донди-донди-другом так не мою как он сказал, сестру <с? <с?> просто всех всех налево и направо я думаю, за Стива легче будет почему-то за счет люгеров. Так, хорошо. Включи я взял. В смысле, кто там? Кто там удумал? Кто там что удумал? Вот. Не, я это пока брать не буду. Мне, я хочу я, я хочу пострелять, короче, с узишек Я хочу с пострелять. Я думаю, я начну стрелять с них по боссу. До дорак, таракашки дорак, до этого дойдем. Да уже, все, да уже все, да уже все, все, эвакуируемся уже. все, Все нормально. Что случилось? Что это? Эд Пау, Эд Пау, для меня это не так просто. Вот и оно. Можно даже с просто. Ну-ка, давай-ка. О, мат, пока. <связываю> так, Флэр, держись. Держись. Не будь бабой. <связываю> Флэр, не будь бабой хорошо отлично просто шикарно а ну не мешай мне сестре вы тоже рыцарь а ну не мешай мне сестре стив ты определись либо она сестра либо ты сестра кто кто из вас сестра ты определись не мешай мне сестра сестре да перевод конечно от бога так, официальная резиденция, окей. Если так вот будет э, идти, то мы за вот пробежимся за один раз, возможно. Возможно, нет. Так, надо сохраниться, наверное. Погнали! Дядьки, замки. Замки. Так, надо будет теперь попробовать, короче, другое оружие. А что-нибудь другое У меня уже везде закончилось? Да, закончилось Клэр, идем Идем, сестра Или брат, кто ты? Так Здесь у нас где-то В каких-то коробках, короче, собаки Должны быть Так что не будем их вскрывать а я так еще отважно иду, короче, не сохраняюсь просто. <смех> Хорошо. Блин, ну с люгерами можно и просто и потягаться, как бы, знаешь, пострелять по этим по монстрам, и не тупо бежать, как такое. Хоть, хоть какое-то разнообразие, да? Ну, но можно погасить чувачку всяких опа, опа опа опа я и забыл что их здесь до хрена блин а, я до сих пор не могу понять что значит что такое вот этот дзень так я всех замочил я всех замочил так здесь что здесь что-то интересное здесь у нас дробовик а два люгера можно поставить нет Людира нельзя поставить. Ну погнали. С дробаша можно и пострелять так. А, я хочу другие там оружия, короче, проверить, вот это, где магнум, Что вместо магнума будет у Стива. Хорошечно. Так, вот этих сейчас тоже кляшу, чтобы они не мешали. Оттуда э, еще один везун вылезет, да? Убил? Убил. Хорошо. Ключ, по-моему, здесь. Да. Так, минус один рукоплук. Минус второй рукоплук. Аптечка. Мне как раз там чуть-чуть хэппи не хватало. Идем хорошо. Шикардос. Ну-ка. Опа! Опа! Хрен кренушки Хре... тебе. Все, зафиксировал. Нормально. Самое, самое дичайшее, это, по-моему, короче две по -моему, следующие локации Та, эта, которая... два ключа надо, и которая с огненной Ну и вот этот босс это тоже дичайший Где-то долби, долби, долби, долби Блин, вообще смотри, как просто сшибает Смотри, как жизнь жизни сшибает Вс, готов Вообще, вообще, Стив просто рулит. Стив рулит. Вам бездный просто Стив. Если бы не вас бы стрелял, перестреля... перестреляй. Ладно, спасибо. Окей. Второй этап закончен. Второй этап закончен. Ну, если мы пробежимся, короче, весь, э, все этапы за один видос, то следующий уже будет у нас пещеры. Посмотрим, что это такое. Третий этап. Ну, три этапа, в принципе, осталось, да, получается? Нормально. Тренировочный лагерь, короче. Вот он. Один, из туп... один, один который туповатый уровень с двумя ключами вам не запутаться, а то я в прошлый раз запутался Но здесь можно как бы блин не знаю. даже не волноваться в принципе Здесь сохранюсь, сейчас запарни место две собаки по моему и рука так, собака готова. Лэр, ради тебя и на руки. Хорошо. Молодец. Что послушала меня. ай яй яй яй яй яй яй яй Критично, смотри, как просто круто я. Долбанул, фиганул. А, здесь, по-моему, босс этот, вонючка, да, который.. От которого перед попахивает. Ах, ты падла. Ну готов. Готовенько. Так, mm -hmm. да, в зомби! зоне. Я по полной чтобы прийти. Поэтому я к вам подходить близко не буду. в принципе паучков этих можно было просто раздвигать ну ладно, чтоб не мешались так, ладно, идем сюда потом все равно возвращаться наверх там э -э выход наверху и как раз последний ключ на наверху возьмем ох ты падла вонючки ссаны ай, клэш, что ли сгорела взорвалась, умерла ну ладно так, погоди, куда мне? Вот сюда. Эх, ладно. Печалька, печалька. Затем вот со светящимися глазами они, короче, взрываются. Я уже понял. Лежать. Да лежать, ты сказано. Дядька. Я не помню. А, у, там сейчас будет дичь. Меня могут убить. Тут меня могут убить. ай ай ай ай ай Уже кусанул Хорошо, хорошо. О, вот это я хотел посмотреть, что это. Что здесь будет? А, что это? Три патрона, три выстрела, короче, пушка какая-то непонятная. Один скол видно, короче, непонятно, что это пистолет. Ладно. Сейчас бахнем узнаем. а понятно. Понятно, что это такое было. А, теперь рука Так. Оружие не меняется. Да, что-то у меня только стало залипать вообще. Флэр подвинься. Так, возьмем. Окей, погнали. А время-то. Блин, а я когда умираю, короче, время что, это, восстанавливается что ли, или что? Мне что-то мне казалось, что как было 3 минуты, так и осталось 3 минуты. Или я настолько быстро, короче, пробегаю. У нас респанница здесь. Бам! Фэр, молодец, несуйся. Несуйся. Главное несуйся. Так, так, так, так, так. А, здесь одна дверь Курточки одна дверь убраны И... в смысле они тоже пореспанились респа... Респ... что ли ты же что под коров кто под пауков вот этого говна надо убивать ух ты какой живучий, погнали погнали погнали Понятно, короче, это, эта пушка, это, это, гранатомёт. Ух ты, нифига себе, порвануло. Ну, блин, грантомет в принципе, прикольно, но всего три, три заряда, это маловато. такая стоит смотрит на песика до и видать нравится и поэтому она короче стоит смотрит не стреляет по ним показано l короче было типа налево я думаю это показано короче враг типа слева враг осторожно сзади <со> блин сзади собака Ай! Рука, рука, такая из тумана. Так, а там что-то должно быть лежать вот здесь, да? А, кристальчик. Это я помню, мы собирали вроде. Ну, можно сказать, все. Приехали. Сейчас будет босс. Тем, главное не забыть рукоблуд, забл... за углом сидит так, это я не буду брать, давай автомат возьмем я буду сэкономлю. так, хорошо все, готов еботяры сейчас слепой вонючка будет слепой вонючка, помните, да а, с двумя такими мощными рукоблудами что такое? Как она увернулась, да? Не похоже, что это нам поможет. Летс года я. Бля, давай, отвлекай! Пока я мочу, раз, минус один русскопут. Русско вот, вот. Видал, видал, видал, как я. Сука, не обстрыгиваю. Опа-опа-опа. А теперь автоматик. Надо бежать, да бежать. меня сейчас ударит. Нет, не попал, смотри. На, глотай свинца. Все. PC of Kaki. Вам нужно держаться, чтобы выжить или что-то там было. Написано, это я уже сам придумал. Но зато я понял, что он сказал PC вкаке. И а, а. Четвертый этап. Окей. Ну, в принципе, да. Да. Пройдем, короче, за один заход, наверное. Здесь, в принципе, короче, добежать э, до, до верха. Сейчас будет днемец, да, за нами гнаться, взять ключ и вернуться назад yeah! Кажется, это пуля не особо эффективна Вперед, Стив! Это пуля не особо эффективна Так, я, я автоматы прячу А такое было на ли по лестнице? Разве? что то не помню такого А, ну да, у девчички. Там табака сейчас будет ещё оп оп Ха-ха-ха Камон, камон, охотник, камон. Раз, два. Ох ты, падла. Он видал какой, да? Невидимость враг. Невидимость враг? Ладно, вот, хорошо. <laughs> Он вроде бы как бы невидимый, да, но я его вижу. кстати, быстрее дохнут, чем обычные, чем обычные эти охотники, но зато и царапают они сильнее. Умер. Хорошо. Спасибо. Спасибо, что пропускаете меня. Ч не по этой лестнице, короче, медленно так понимать? Воу, воу! Никак, как это будет привык? Умри. Прижается, не видно. Молодец. Такая возьмет с полочки пирожок. Так, вот здесь что-то оружие такое. Так, хорошо. Он хотел, короче, рыгнуть, слышал. Who. Просто такой. Ууу! А-а-а! <and> <BACKGTA> а а Какой? Они какой? Анимезита там рядом уже почти мне в нос дышал. Ухо! В нос или ухо? Ухо! Так, а меня убили? А меня, меня два раза убили или один раз убили? Я что-то не помню. Нормально. Так, драбалет дроб, я не буду брать. А что это за время? Что это сейчас было? Что за пик-пик-пик-пик-пик-пик? зомби, блин, на друг друга наплевали, короче. Все, иду. Все, иду. Не надо. Иду, иду. Конечно, все-таки громкая эта гроза, прям по ушам режет. Знаешь, это не грохот такой, а такой вот. По ушам. Кто здесь? Хи-хи-хи. ничтожные черви чтобы уйти с острова вам будет нужен ключ но уверен вы уверены что и вам его просто отдам музыка, музыка такая <музыка> и по это кто хочет стать миллионером Ладно, я сэкономлю, короче, автомат, не буду на паука тратить, его, в принципе, можно взять и так. Все. С ним покончено. Музыка, как форт Боярд. такой своеобразный капкомовский порт боя Так, у нас здесь куча, короче, лизунов. Ну, Флэр, отвлекай, молодца, молодца, как держать, давай. Там еще один. Так, минус один. А, того не колышек. Да, того не колышек. Точно! А, погоди, их двое что-ли? А, Флэр замочила уже, молодца! Лап сотриться лап, ца, ца Флэр замочила, молодца! Не, вот всегда, на это, раньше в Резиденты Иоле, короче, вот это вот дыхание лизуна, короче, я мурашки по коже бежали, когда играл. Такое на своеобразное это игающее было. Ну я имею в виду в оригинальных частях. Вы, стой, человеческое существо. Хи -хи -хи -хи. Оп. Я в этом не уверен. Да, но я не уверен. Ну, Итак, у нас дама с собачкой. С собачками. дама с собачкой. Окей. Автомат. А! Видал? Видал? Там как бы как ни ожог был, а это, знаешь? Э, как будто губы, типа, знаешь, на красный граф лучше, шлют. Она, короче, мне посылочек шлет. Так, так, так, смотри, что-то. Она это. Она мощная, мощнее, чем остальные. Я тут, короче, собака попадаю просто. Такой руди не мешает. Хорошо. Все, готова, готова. Даже клей осталась живая. Мне ее немного жаль. Вперед, клей. что это было а! А! А! А! <свеч> так ну и финал финальный короче типа босс типа финальный босс типа этой игры вот так типа идем на сражение типа в аэропорт Стройтесь до того, как взорвется остров. Система самоуничтожения включена. Всему персоналу приступить к ней медленной эвакуации. Да -да -да -да. Да -да -да -да Вид вылез. Знаешь, а раньше это. Они хотят взорвать весь остров. Ладно, вперед! Это этот, знаешь, у него, короче, лицо, как э, в программе вид. Помните, какую программу? Я, наверное, уже говорил это. Блин, дальте она еще это. Напоминает мне. Это, это лицо вид, короче. Ему еще не хватает вот этого маленького пелемешка, короче, на голове. Типа под названием косичка. Я там тут да взрывы такие. Так, ну у меня, короче, здесь чуть-чуть жизни и есть еще одно возрождение, по-моему, да? Поэтому как бы. А, это вообще шикарно. Я забыл про стопроцентную аптечку вот эту. Ладно. Видишь, вот реально, реально вид, нужно убить этот тварь и выбраться от себя. Ясно. А здесь, по-моему, никаких оружий нет уже. За время надо будет. Он подошел, чтобы ударить меня с локтя, но, но у него не получилось ударить меня с локтя. Причем два раза. Но жители все равно уменьшаются, потому что у меня вот этими своими взрывами долбешь. Ну, я его тоже расскажу. За картошку. Ау! Ты где я? Ты куда потерялся? Все, готово. Ох, давайте выбираться отсюда. Да, вы правы. Интеллигентные фразы пошли. вот Сейчас на этом моменте мы узнаем, что Клэр сестра Стива. В сторону сестра. Давайте прорвемся, поторопитесь, мы. Ну и вот, и все. Ну и вот, и все. Итак, короче, за стивом пробежали, смогли пробежать э -э, за целый видос, не то чтобы за клет. да. Мне кажется, за Стиву как-то легче, легче. За Стива можно было и попробовать на трудном пройти, вот, а не У -у -у. на обычном. Э ну, заклеп потому что блин я не знаю начего это дичь вот итак следующий видос у нас будет посвящен пещерам мы посмотрим если это тупо как бы знаешь там что-то на время там знаешь там или ну как не прохождение просто повышать ранг или что-то еще короче мы просто попробуем и закончим с этой серии частью серии Resident Evil вот ну, а пока, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, я уже говорил, не говорил это, вот, и комментируем. С вами был Валерий, всем пока!